Меня зовут Бабикова Анна, я из Смоленской области, город Вязьма. Я пришла по холодному рынку в Инстаграм, просто увидела предложение о работе для мамочек в декрете, там было прямым текстом написано Reflame, так как я раньше уже получала предложение от компании Reflame, я все-таки решила попробовать, потому что думала, не зря столько людей занимаются бизнесом в интернете, значит, что-то там есть. Я пришла, попробовала и получилось. Зовут меня Марина Бокшин, живу я в городе Москва. До компании «Арифлейм» я работала в крупных коммерческих структурах. Прошла путь от простого менеджера по продажам до директора коммерческого управления. Затем с мужем мы начали развивать свой традиционный бизнес. Те, кто хотя бы чуть-чуть сталкивался с традиционным бизнесом, знают, с какими трудностями приходится сталкиваться. И вот однажды на просторах интернета в социальной сети ВКонтакте я увидела информацию, что есть возможность зарабатывать в интернете. И мне первое, что дали посмотреть, это видео Алены Родионовой, где она рассказывала, что это не просто работа в интернете, а что это возможность построения собственного бизнеса. Она все подробно показала, рассказала, и меня этот вопрос очень заинтересовал. И сейчас мой муж продолжает заниматься традиционным бизнесом, а я пробую себя здесь в компании «Арифлы». Мой муж уже тоже со мной зарегистрирован, и надеюсь, что скоро мы будем заниматься только этим направлением. Екатерина Туринская, город Новосибирск. Я ведущий специалист процессингового центра. Ушла в декрет, переучилась на ландшафтного дизайнера, искала дополнительно, помимо всего, возможности дохода, и увидела статус в Одноклассниках у своей знакомой подработка для мамочек. Написала ей, она мне сказала, что это арифлейм. Я сказала, нет, спасибо, не надо. Но в итоге сработало то, что она сказала Катя. «К тебе в команду уже есть новый человечек, давай регистрироваться». Я зарегистрировалась и активировала кабинет как пользователь продукта. И буквально через месяц я узнала, что вышло на 3%. И вот с этого момента я уже начала работать и активно вникать. Вот так вот я теперь здесь уволилась с наемной работой с Центра финансовых технологий и плотно сотрудничаю с компанией. Алексей и Анна Васильевы, город Барнаул. До компании Reflame. я менеджер в рекламной группе. Алексей на данный момент сотрудник компании «Газпром». Я работал в крупных топовых организациях в сфере продаж. И увидев, что моя бывшая коллега занимается в компании Reflame чем чем-то, я решил, что мне нужно как минимум просто разобраться, что она там делает. Разобравшись, мы приняли решение развиваться здесь. Мы пришли по теплому рынку наличный бренд Надежды Санникова». Татьяна, город Барнау. До компании Reflame я была мамочкой в декрете уже второй раз. Плюс работала в интернет-магазине, да? свой был интернет-магазин, организатор совместных закупок. В то время как раз, когда родила второго ребенка. И поняла, что там уже потолок, да, ребят, что больше там не добьешься. И пришла на теплый, по теплому рынку, на личный бренд своих спонсоров, Анны Алексея Васильевых которые э, развивали личный бренд в соцсетях, как раз в тех, в которых я работала. А, вот, пришла на статус три шага до директора и зацепила именно то, что э, они очень быстро росли. Зацепил быстрый рост, стало интересно, почему и каким образом так можно быстро расти. А, пришла, спросила и теперь я здесь. Меня зовут Юлия Лукьяненко, я из города Мурманска. Сейчас я мамочка в декрете до декретного отпуска работала в банке специалистом по обслуживанию физических лиц в декретном отпуске искала для себя возможности дополнительного заработка часто приходили приглашения работать в Арифлейм я их всерьез не рассматривала и однажды стало интересно зарабатывают ли люди в этом бизнесе в этой компании я наткнулась на просторах интернета на страницу Алена Родионова ВКонтакте, очень меня привлек образ жизни, в котором живут ребята, да, Ивана и Алена Родионова, понравились мне путешествия, справки о доходах меня впечатлили, вот, и я написала Алене, что хочу попасть в команду, и вот теперь я здесь. Меня зовут Любовь Прокопенко, я из города Ировой Алтайского края. В Арифлейм, до Reflame я была предприниматель традиционный бизнес. Сюда меня пригласила моя сестра Николаева Галина. Пригласила, сказала, как бы, пользоваться для себя со скидкой. И когда я услышала презентацию от долженко Ирины, да, я поняла, что здесь реально можно заработать, что меня заинтересовало. Но когда начала вникать и... Дальше продвигаться, как бы сказать, по лестнице, продвижения. Я еще узнала, что здесь еще можно и путешествовать. Насколько я люблю все эти путешествия. Меня это очень-очень заинтересовало, и поэтому я сейчас здесь. И поэтому большие планы на перспективу. Надеюсь, что все у меня сложится, все получится. Всем привет, меня зовут Елена Печишникова. Проживаю я в городе Новосибирск. Пришла в бизнес, уже будучи мамочкой в декрете. До декрета я работала руководящей должностью. На наемную работу не собираюсь однозначно. Пришла на личный бренд Башарной Татьяны», пришла на первую премию. Цель – это, конечно, путешествие, это свободное время с семьей, ну и, конечно же, заработок. Всем привет! Меня зовут Галина, я из города Славгорода. Пригласила меня Наташа Василенко, это у них семейный бизнес, пригласили они мне попить чайку, чтобы объяснить про эту работу. У меня сноха в данный момент была без работы, и они рассчитывали, что больше это заинтересует ее. Но заинтересовало меня это в первую очередь, потому что я вообще предприниматель, у меня свое дело, я уже работаю 20 лет, но я просто очень устала уже от этой нестабильности. И я поняла, что здесь можно заработать вполне реальные деньги, что мне заинтересовали и путешествия, и высокий уровень дохода. Поэтому мы без проблем сразу же зарегистрировались. Планы, конечно, у меня огромные. Самое главное, что даже огромное очень желание. Желание достичь высоких уровней. И я себе поставила цель и буду стараться, чтобы у меня все получилось. Привет, друзья! Татьяна из Танислава Башарина. Пришли в бизнес вместе, изначально, конечно же, я, с команда своей мамы, Любови Прокопенко, была зарегистрированным пользователем, продукция очень нравилась, возможности бизнеса знала, они мне нравились, но, наверное, была не готова к действиям. А уже будучи в декрете, узнав про онлайн-систему команды продвижения, приняла для себя решение быть здесь, развиваться и зарабатывать, такие э, большие деньги. И а, практически сразу ко мне присоединился мой супруг, угу, которого зовут Станислав Башарин. А, до этого бизнеса а, работник железной дороги, успел побывать и руководителем, ну, скажем так, среднего звена. На самом деле а, доход был большой, и перспективы были неплохие, но проблема в том, что а, когда я уходил на работу, у меня сын спал еще, когда приходил, сын уже спал, а, то есть в принципе жить было некогда. Когда впервые услышал идею сетевого бизнеса, идея зацепила, но на тот момент, на тот момент еще было не время, и вот когда вот эти вот все проблемы со временем начались, у меня провалился жетончик. Систему, систему сетевого бизнеса вообще считаю уникальной, да, гениальной. Здесь не начнешь зарабатывать, пока не заработают твои партнеры. То есть, сколько ты отдал, в десятки раз вернется тебе гораздо больше. Вот. И что касается методов рекрутинга, знаете, на самом деле самый лучший метод рекрутинга – это теплый рынок и офлайн. Поэтому э, всем желаю этому методу следовать и расти, расти, расти. Всем привет, зовут меня Шалира Екатерина, я из города Славгорода, я ученица, мне 15 лет. Э, я пришла в Арифлейм, когда меня позвала Наташа Василенко. Позвала в бизнес. Арифлейм, uh, в принципе, косметика мне нравится, uh, в принципе, я пользуюсь этой продукцией, и сейчас поменялись полностью взгляды на жизнь. Раньше я хотела, как обычные люди, пойти на наемную работу, когда выучить, но сейчас я этого не хочу, я свой, uh, свое будущее хочу связать именно с бизнесом, именно в Арифлэйм. В Арифлэйм мне привлекают возможности, возможности путешествовать, в возможность свободного времени. И поэтому я здесь. Всем добрый день. Меня зовут Пера Житкова. Я из города Новосибирска. По образованию железнодорожник, работала по профессии. Сейчас мамочка в декрете. На данный момент 12% пока менеджер. Но все в перспективе. Развиваемся, обучаемся. Пришла на личный бренд своей очень хорошей знакомой Елены Гречешниковой. Когда-то, немного раньше, до того, как я пришла, она меня звала, приглашала в бизнес, объясняла, рассказывала, но я тогда махнула рукой, когда увидела уже ее результат, без сомнений сразу и написала, включилась по полной с первых дней, рекрутируем и онлайн, и офлайн, и в основном по теплому рынку, ребят, Теплый рынок рулит. А в будущем э, на наемную работу уже вообще мысли даже нет возвращаться. Э, очень меня зацепило свободное время, которое дает наши возможности, нашей компании. Э, это, конечно же, хорошие, стабильные, растущие доходы и, конечно же, путешествия. Добрый день. Меня зовут Светлана Баронкина. Я проживаю в городе Оренбург. Сейчас я менеджер 15%. Как я пришла в компанию «Арифлейм»? Когда я вышла в декрет, до декрета я работала в «Газпроме». Зарплаты хватало, но мамочки в декрете меня поймут, что декреты у нас не такие большие. И стал вопрос о подработке. Потому что времени было очень много. Ребенок спокойный, играет, спит часто. Поэтому искала какую-то альтернативу в интернете. Зашла в «Контакте» и увидела объявление требуется менеджер в интернет-магазин связалась с той девушкой которая смешала это объявление оказалась это компания «Рифлейм». я даже очень обрадовалась что это известная фирма я косметика раньше пользовалась поэтому никаких возражений у меня по этому поводу не было сразу поняла что это не беготня с каталогами что это совершенно другой совершенно другая работа совершенно другое, другие перспективы меня привлекает в компании это путешествие, потому что раньше отпуск был раз в год и по графику. Сейчас я могу отдыхать тогда, когда я хочу, со своей семьей. Сейчас мы находимся в таком прекрасном месте, как Крым. Я здесь с своим ребеночком мы отдыхаем и в то же время обучаемся. Всем привет! Меня зовут Юлия и Артем Бажова. Мы из города ростов дону родители троих замечательных деток. В данный момент младшему старшее уже взрослые, 5-6 лет. Пришла я в компанию Арифлейм раньше супруга. Пришла я, когда младшему сыночку был всего месяц, искала дополнительный заработок, находясь в декрете, так как денег, как известно, мамочкам не всегда хватает. Пригласила меня девочка через объявление. Девочка была с холодного рынка, то есть незнакомая мне. Я посмотрела презентацию, меня заинтересовали перспективы, меня заинтересовало то, что можно э, экономить на продукции, при этом построить замечательный бизнес, который будет работать уже на нас, независимо от того, насколько работаем мы. Э, полгода упрашивала посмотреть мужа презентацию, чтобы он заинтересовался, он отнекивался, но в итоге он сейчас расскажет сам. Я, да, отбивался от супруги, потому что у меня был оклад, а, в... зарплата, в принципе, приличная, а, что-то больше, ну, как известно, нет. А... нет. А? Ага. У меня был оклад. А отбивался от супруги не хотел ничего, но посмотрел в итоге презентацию одно наше должное через полгода? через полгода, да и меня это вдохновило, я понял, что в этой жизни можно иметь что-то больше, чем одна двухкомнатная квартира и я загорелся, я захотел оставить в этой жизни детям и показать им новый путь, научиться и передать им это ну, чтобы они не шли на работу а сразу смогли обеспечивать себя, сразу после школы. Сейчас наши цели – это путешествие, развитие собственного бизнеса, который может остаться детям по наследству, перейти, ну и, конечно же, построить свой собственный дом. Чем мы сейчас и занимаемся? Здравствуйте, меня зовут Анна Пенкина, я из города Барнаул. Это мой супруг, он сам представится. Евгений Пенкин, до Рифлея. Мы с Аней были студентами, Аня уже успела поработать. Я учился по специальности инженер-строитель дорог, но первая пришла, естественно, в бизнес супруга, ну, как у многих лидеров да, компании, ну, собственно, нас что До компании «Рифлэйм» я работала медсестрой в горбольнице номер 12, ну, то лечила, да, да. И однажды просто решила, что это все-таки не моя работа по найму, и уволилась. Искала работу, подработку, искала какие-то возможности. И однажды увидела в Одноклассниках статус «даю работу». Статус был у моего спонсора на сегодняшний момент, Артема Филимонова. Я откликнулась на статус, просто под статусом написала, что за работа. Меня пригласили на презентацию компании, пригласили послушать о возможностях. На следующий день мы встретились и... Артем рассказал просто полную презентацию компании, на что я откликнулась очень положительно. Зацепила меня одна вещь, которая ну, просто вот в душе просто нашла отклик – то, что здесь за год можно гораздо большего достичь, чем я работала на работе три с половиной года. Соответственно, это меня очень сильно зацепило и захотелось попробовать. И вот сейчас уже третий год развиваемся с компанией очень активно, растет команда, растет наш бизнес. В принципе, нас все устраивает и готовы идти дальше, развиваться и видим перспективы этого бизнеса. Ну, я, собственно, пришел вслед за Аней. А, в тот же день мы пообщались с Артемом по скайпу. А, до общения с ними я, в принципе, знал про эту индустрию, то есть про сетевой бизнес, про а, то, что можно без инвестиций, без вкладывания денег а, уже по готовой системе развивать бизнес. Именно с возможностью Удаленная работа, да, то есть э, свободно, там, где ты хочешь, там ты его ведешь. А, ну и, собственно, для меня эта тема уже была интересна. Мы только подбирали, по сути, то есть я подбирал, по сути, компанию, да, то есть мне нужно было понять, а есть ли компании, которые а, у нас в России это предоставляют бесплатно, потому что есть много компаний, которые этого не дают, хотя позиционируют себя так. Вот, ну и стал а, нашим надежным партнером. Практически с первых дней мы начали активно... Работать, действовать по системе. Артем активно помогал нам, естественно, да, на первых этапах. То есть, есть... В чем плюсы? Я увидел здесь именно готовую систему и именно вот систему поддержки. То есть, когда ты не должен думать, там, о чем мне делать, какие-то системы придумывать, а именно просто спрашивать, что мне сделать сейчас. Тебе говорят, сейчас нужно сделать вот это, вот это. Это делаешь, у тебя получается. Ты получаешь результат, доход. Ну и вот, собственно... Таким же образом мы обучаем новых партнеров и развиваем самостоятельно. Мы Филимонов, Артем и Юлия. С компанией Reflame сотрудничаем уже успешно несколько лет. До Reflame я был... Ну, можно так сказать, по профессии предприниматель, потому что никакую другую профессию овладеть так и не успел. И со совсем юного возраста работал уже сам на себя. Был не очень удачный опыт, несколько раз я банкротился и в один из самых, наверное, счастливых дней мне повстречался мой спонсор, Долженко Антон. И эта встреча, наверное, была, знаете, такая. И... И неожиданное, и судьбоносная, потому что все э, зависело только от того, что он в тот день мне просто дал свою визитку и э, узнал у меня, не хочу ли я узнать о, ну, о возможности какого-то другого бизнеса. Э, я, в принципе, как предприниматель от возможности отказываться не привык, поэтому мы с ним встретились, и он мне э, рассказал полную презентацию бизнеса, которую он рассказывает до сих пор, которую я сейчас рассказываю своим новичкам. И после этого мы активно начали работу. Сейчас в нашей команде уже несколько сотен менеджеров, десятки директоров. И мы очень рады за то, что когда-то мой спонсор уделил время для того, чтобы просто незнакомому человеку дать визитку. Один из методов, который люди, наши новички, наши партнеры очень боятся, но, как вы видите, он очень хорошо сработал. Ну, а я пришла в бизнес просто а, через э, приглашение прийти в кафе и попить кофе. И эта встреча тоже стала для меня судьбоносной, потому что в тот день перевернулась вся моя судьба. Мы встретились с Артемом, и с тех, с тех пор мы не расстаемся. Это была встреча вживую, поэтому никогда не бойтесь э, приглашать своих знакомых, своих друзей. И, возможно, э, также в нашей команде. Появляются новые семьи, появляются новые семейные вот, ячейки общества, появится и ваша судьба в Арифлейм, и, возможно, вы найдете здесь тоже много чего для своей жизни. Не только в плане доходов, не только в плане новых друзей, но и просто много новых эмоций, путешествий и возможностей для себя. Основной метод рекрутинга у нас сейчас – это бизнес в телефоне и бизнес э, с людьми, которые нас окружают. Поэтому э, будьте с нами, будьте лучше нас, приходите к нам в команду. Всем привет, меня зовут Юрий Королев, это моя супруга Татьяна. В этом бизнесе мы вместе с ней, это наш семейный бизнес, мы сотрудничаем с компанией Арифлейм и э, с командой продвижения, Строим, развиваем свой бизнес не только офлайн, но и в интернете. А, в до Арифлейм мы... А... Работали в пенсионном фонде, это государственное учреждение, и пришла я в «Арифлейм», будучи в декретном отпуске. Я познакомилась с компанией «Мамочек» с Юлией Гифнидер, и через какое-то время она сказала о том, что они с мужем индивидуальные предприниматели, и им нужен директор. Сначала я отказалась, потому что не хотела быть директором, и мне был не интересен бизнес с «Арифлейм», но через полгода, продолжая общаться с Юлией и Артемом, я поменяла свою точку зрения и приняла решение сотрудничать с этой командой и с этой компанией. Что касается меня, я пришел в бизнес вообще не сразу. Полгода я бегал от своих будущих спонсоров, да, от Артема Гифнидера, избегал всяческих с ним встреч, не хотел услышать возможности, да, какие компания Reflame может дать. Но потом в неформальной обстановке, пообщавшись с лидерами, причем разговаривали не о бизнесе, а просто о жизни, мне понравились эти люди, и я решил, что... Достоин с такими людьми общаться. Я хочу большего и присоединиться к команде. Здравствуйте. Меня зовут Евгения Келлер. Я из города Барнаул Алтайского края. До Арифлей я была заведующей крупного хозяйственного магазина. Моя подруга, которая меня позвала в Арифлей, она позвала меня открытым способом. Естественно, я туда идти не хотела, так как те шаблоны и стереотипы, которые были в моей голове, не, я не знала о том, что здесь есть серьезный бизнес. Она дала мне видео, и это видео просто поменяло мне мою жизнь. Это было видео Ольги Кибис. И сейчас я здесь. Сейчас я здесь директор и развиваю большую сильную команду. И я знаю, что приглашать нужно своих знакомых и близких обязательно, ведь тем, что мы обладаем, той ценной информацией, которой мы обладаем, она просто бесценна. Когда я посмотрела на тех людей, у кого этот бизнес получился, я поняла, что этот бизнес и у меня получится. И получится у многих у многих людей, которые хотят что-то в своей жизни поменять. Поменяйте и вы свою жизнь. Приходите в нашу команду, в самую сильную команду самую быстрорастущую команду продвижения. Меня зовут Татьяна Дударева, я из города Барнау. Сейчас я нахожусь в декрете и не так давно знакомая мне задала такой вопрос: хочешь заработать, находясь дома? На тот момент я уже находилась в поисках дополнительного дохода, потому что появилось свободное время, но на декретные 3000 рублей от государства. Мне было жить просто неинтересно. Я с радостью приняла это предложение, посмотрела ролик про суть бизнеса от команды продвижения. Меня это сразу заинтересовало. Я начала применять это на практике, стало получаться. И на сегодняшний день я уже могу путешествовать бесплатно с нашей командой за счет компании. Я имею возможность находиться с семьей, я строю большие планы, большое будущее для своей семьи, возможность путешествовать, когда мне этого захочется. Не нужно ни у кого отпрашиваться, не нужно брать кредиты. У нас есть большие возможности в нашей компании заработать деньги, которые вы хотите. Я уверена, у вас тоже получится. Здравствуйте, меня зовут Мария Мочилова. До знакомства с компанией «Арифлейм» я работала парикмахером, работала на себя но всегда была открыта новым возможностям. И по счастливому случаю ко мне попала новая клиентка, которая рассказала мне о возможностях продукции wellness wellness это продукция по здоровью. Меня тема эта очень интересовала всегда. И через некоторое время, опробовав на себе эту замечательную продукцию, я поняла, что в компании «Арифлейм» есть также возможности построения огромного, большого бизнеса. Мне всегда, всегда нравилась тема пассивного дохода, но я не знала, как вообще с, с чего мне начать. И как, как раз компания «Арифлейм» мне сейчас позволяет, я точно знаю, куда я иду, да, она мне позволяет а, идти к моему пассивному доходу. Я знаю, что с компанией «Арифлейм» у меня получится многое, и моя семья никогда ни в чем не будет нуждаться.